Любая болезнь – это дыра, через которую утекает здоровье. Мы запускаем естественные механизмы восстановления организма. Ваше тело способно самостоятельно справиться с проблемой и вернуться к активной жизни. Восстановление организма протекает быстрее в мягком и теплом климате Средиземноморья. Поэтому профессор, доктор медицинских наук Евгений Блюм создал свой Центр восстановления здоровья в Марбелии в природной зоне Коста-дель-Соль. Мы выбрали место силы в самом сердце Золотой Мили между пиком горы Лаконче и береговой линией знаменитого Пуэрто-Бануса. Исторически оно считалось циребным. С 50-х годов стало излюбленным местом отдыха для арабских шейхов и голливудских знаменитостей. Основа системы Евгения Блюма – восстановление здоровья без медикаментозного и хирургического вмешательства. Основанная на биомеханической диагностике, работа проводится на авторских тренажерных модулях. Система методов, техники специального оборудования имеет 60 международных патентов. В центре используется 800 тренажерных комплексов для решения различных реабилитационных задач. Цель – восстановление здоровья на самом глубоком уровне. Центр «Доктора Блюма» предлагает программы для общего здоровления и долголетия, программы «Антистресс» и «Детокс». Здесь созданы все условия для реабилитации после сложных травм и операций. Наши профильные направления – восстановление после спинальных травм и при системных заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Мы разрабатываем оздоровительные программы для детей с рождения при нарушениях осанки, сколиозах, для подготовки ребенка к школе или выбранному виду спорта. 30 лет мы занимаемся восстановлением детей с детским церебральным параличом. По завершению работы разрабатывается программа для самостоятельных тренировок в домашних условиях. Для женщин создана программа «Естественные зачатия и физиологические роды», которая станет основой для рождения здорового малыша. Программа «Мужское здоровье» — это улучшение качества мужской жизни, в том числе профилактика и восстановление после инфарктов и инсультов. Спортсмены приходят к нам, чтобы восстановиться после травм, подготовиться к соревнованиям и выйти на новый уровень спортивных достижений. Наша миссия — восстановление здоровья без лекарств и операций. Здоровье — это самая ценная инвестиция. Приглашаем вас в Центр обретения баланса молодости, красоты и здоровья для всей семьи.